Ну, несколько вопросов, которые не смогла ответить Ирина Богдасарова, Поэтому я за вам как председателю и предыдущему временному, и уже новоизбранному избранному новому председателю координатору, скажем так. Первый вопрос. Почему в регламенте в конференции не было предусмотрено, ну скажем так, присутствие основных русскоязычных СМИ, которые в Греции используются? Вы знаете, это есть такая инструкция Всемирного координационного совета, что СМИ присутствуют на пленарных заседаниях. У, у нас наша конференция, поскольку она была принятие положения и, принять, и отчетно перевыборно, не предусмотрено, то есть нет не пресмотренно пленарных заседаний. Только поэтому. Понятно. Да, и, что следующая конференция, которая будет, обыкновенная и тематическая. Конечно, все. Смеют. А по вашей с вашей точки зрения, причина этого всего, причина почему? Ну, я думаю, что никакой особой причины нет. Есть, есть такое, есть такая установка, есть такое положение, это нет. нет, то, есть нет это, то есть это, это, это есть. спущено сверху, я так понимаю, правильно? Да, да, да. Хорошо. да, да. А, на конференцию не были приглашены руководители достаточно крупных э, обществ, типа «Березки», «Амадеус», «Общество» Искрита. «Березка» была была приглашена, она просто не пришла. Она стоит, и было послано приглашение, безусловно. Она мне даже ответила за Рогишева, спасибо, все получила. Поэтому это не совсем правильно. А насчет общества Амадеус, мы уже говорили, что по положению принимают участие только те организации, в которых в уставе прописана работа с русским языком, продвижение имиджа русской культуры и так далее. В уставе у Виктора Васильянец этого нет. Вот. А то, что его деятельность, то, что он ведет деятельность личную, как общество, прекрасно, все, в общем, это уважительно, и все мы уважаем эту, эту деятельность. Но, э, во-первых, он об этой деятельности никогда не сообщает Координационному совету. И э, у нас на сайте Координационного совета не отражено никогда его деятельности. То есть мы понаслышке о ней знаем. А во-вторых, это деятельность в общества. Это похвально и все, но мы говорим о деятельности в рамках э, сказать, диаспоры, в рамках нашего движения. Все. Вот. Вот. Что касается общества Крита. Что касается, общества Крита. Что касается общества Крита, там были вопросы у Координационного совета и к обществу Крита, и к обществу, к обществу иммигрантов. Именно к руководству. То есть не к самому обществу, а именно к руководителям этого общества. Ну, по крайней мере, судя по их комментариях, они, было им отправлено письмо, в котором говорилось, что они ведут а, деструктивную деятельность. Да, да, да, это да. является причиной не приглашения на, на отчетно-выборное собрание? Это является причиной, но я хочу сказать, что это решение всегда может быть изменено. Это никто, это не должен, не каяться, не, не просить прощения, никто, никого, я понимаю. Все мы делаем ошибки. Я хочу считать, что некоторые действия были ошибочными просто. И, естественно, конференция следующая уже, можно сказать, на носу в следующем году. И э, если есть, и от, у нас есть э, Расположение работать вместе и найти общий язык. Если такой же есть такое ответное так сказать, чувство и у этих обществ, то мы всегда готовы. Тем не менее, это все-таки было отчетно выборно. Здесь выбирали э, руководство и тех, кто будет отвечать за различный дом Как можно тогда игнорировать довольно большую часть общины? Я еще раз говорю, что дело было не ну, большая часть. Это нужно об этом, большая. если мы говорим арифметично, ну, довольно большая, э, здесь нужно, нужны факты, чтобы говорить о довольно большом э, общении. Мы говорим о двух обществах, мы не говорим о а обществе в присутствии сегодня 40, то есть мы не можем говорить о довольно большом общении. Вот. Но я еще раз хочу повторить, что мы всегда готовы пересмотреть это решение, вот. ну, вместе, я говорю, без покаяния, без всего, просто найти общий язык. Хорошо. О а каких предварительных итогах конференции уже можно говорить? А, ну, что принято новое положение, мы называем, не называем это уставом, а положением, потому что Координационный Совет не юридическое лицо. Это, сказать, свободное, свободное объединение в движении, в некое движение. То есть никто никого не судит, не принимает, не, не исключает. В общем, мы, так сказать, свободны в своем выборе. Это первое. А во-вторых, это что, ну, переизбран Координационный совет, и в него вошли новые лица, которые, надеемся, внесут свою лепту, в работу. Ну, и большое, большое, конечно, большая, давайте, Новшество – это то, что Координационный совет забирается на один год. То есть у всех есть возможность и показать себя, и в то же время у всех есть возможность выбрать нового кандидата, если какой-то кандидат не будет устраивать какой-то из руководителей секторов. Понятно. Один из самых важных вопросов, который почему-то ставит во главу угла деятельности предыдущих координационных советов и, скорее всего, поставит во главу, самым главным вопросом поставит и в отношении нынешнего. Финансовые отчеты. Будут ли какие-то финансовые отчеты опубликованы, и распределение денежных средств на это все? Это самая большая ошибка. Я вам скажу почему. Потому что у координационного совета денег нет. Он деньги не распределяет. ни кассу у него нет ни взносов. То есть здесь, в общем, говоря нам не о чем. Финансируется либо посольством, либо Российским центром науки, науки и культуры, Россотрудничеством, каким-то структурами, но никогда не Координационным советом. Он не располагает каши, денег у нас нет. Мы не на зарплате, все работают добровольно, мы не получаем денег и не распределяем деньги. На эту конференцию, в отличие от предыдущей, не были или были в ограниченном количестве представители пантийских или русско-греческих обществ, которые пантийские. Павел, мы не разделяем на пантийские или на русские, украинские. Для нас все мы все мы соотечественники. Но единственный критерий – это устав. То есть в уставе цели должны быть прописаны четко. Например, приехал янист-рапезонинец, который руководитель понтийского общества, и он сам пантеец и сказать, выдающийся пантеец из Халкидики. его уставе четко прописана работа с русским языком, продвижение русской культуры, он приглашен. Вот. То есть здесь никакой нет, ни дискриминации, никакого разделения. Все мы соотечественники и все мы и будем продолжать работать. Если устав меняется, то в следующей конференции у всех, у кого прописано в уставе эти цели, будут принимать участие. Кратко, ваш посыл к всем русскоязычным соотечественникам Греции. Что вы можете сказать по поводу этой конференции? Будет ли от нее, Какая от нее польза будет? Вы знаете, польза, я надеюсь, что будет, потому что, во-первых, мы так сказать так вот, наша, наш посыл, то, что нужно жить дружно и работать дружно, и все готовы это поддерживать. Независимо от того, какие у нас раньше были, может быть, выяснения отношений, ошибки, претензии друг к другу, но я думаю, что нужно подумать о, о том, что всем представляем Россию, и что наши распри и раздоры только добра не приносят России. Ни России, ни картине России у нас. Потому что Греция дружественная страна России, и нам нужно поддерживать. В общем, и свой уровень, свой имидж. Так что я думаю, что главное, что все хотят работать и хотят работать дружно. Хорошо спасибо.